«Грейт Скотт!» — фирменная фраза Дока Брауна. Док, Док, а мы где? Согласно моим расчетам, это 2015 год, Марти. Будущее! 2015-й круто. Наверное, все люди уже ездят на летающих машинах. А, нет, знаешь, мы так и не изобрели летающие машины, мы их так и не изобрели. А ты кто? Извините, что не представился, меня зовут Джимми Киммел. Вы перенеслись во времени прямо в мое ток-шоу. В твое ток-шоу? А куда делся Джонни Карсон? Джонни Карсон ушел от нас. А я и не знал. Да, он умер. Сожалею, что вам пришлось узнать об этом прямо здесь. Но это случилось давно, и он уже был старый. А что люди <свят> до сих <свят> пор смотрят телевидение? <свят> да, да, люди... <свят> <свят> да, люди смотрят нас прямо сейчас. Хотя, честно говоря, большинство посмотрит нас завтра на своих телефонах в туалетах. <свят> <свят> Какая гадость. Но ну, не все так ужасно. Иногда это даже прикольно. Значит, летающих машин пока не изобрели? Нет, пока не изобрели. Ну, хотя бы летающий скейтборд. У нас есть летающий скейтборд, но на самом деле он не летает. А мир на Ближнем Востоке уже наступил? О, нет. А Капс вышли в плей офф Бейсбольная команда из Чикаго. Да, кап сейчас в плей-офф, но ну, если только их не выбьют. И Мец тоже в плей-офф. Бейсбольная команда из Нью-Йорка. Запись шоу проходит в Нью-Йорке, поэтому люди так бурно реагируют. Я хочу спросить, что за херня? Вы что тут, ребята, делали все 30 лет? Так, за 30 лет давай посмотрим. Мы изобрели такую вещь, как пончо-асан. Это наполовину пончик, наполовину круассан. Их вместе соединили. Вообще-то довольно вкусно. Really Понятно. Особо вы не впечатлились. Док, какой-то отстой yeah. тут в 2015-м. Ну yeah. вот кажется, что технологические yeah. и культурные достижения yeah. этой эры yeah. так себе. Yeah. Улыбочку. What? А это что? It's, it's, это it's, it's, я, ребята, it's, it's, it's, с вами it's, it's, селфи side. делаю. Так мы сейчас документируем важные события в жизни. Это что? Что-то типа портативного телекоммуникационного устройства. Вообще-то эта штука лучшее, что случилось в будущем. Мы называем это смартфон. Грейт Скотт! Это крохотный суперкомпьютер. И на нем можно. Астрофизики могут проводить свои сложнейшие вычисления прямо в реальном времени. Да, наверное, можно, но в основном мы этим пользуемся, чтобы слать друг другу смайлы. Картинки с баклажанами показываем. Ну вот в основном что-то типа этого. А что такое грайдер? А это ничего. Грандер мобильное приложение для поиска партнеров среди геев. Извините, извините меня, ребята. Я знаю, что это прозвучит глупо, но вы должны... С мегафоном стоит автор песен для фильма «Назад в будущее». Ребят, вы ведите себя потише. Вы... Вы слишком громкие. Знаете, что Луис прав, что-то мы слишком распоказушничались. Давайте сюда этот телефон, давайте сюда. А что случилось с часовой башней? А, часовая башня, ее уже давно нет. Ее снесли и на ее месте построили The Buffalo Wild Wings. Сеть ресторанов быстрого питания. А oh, что Biff. с Бифом? О, Биф, знаете что? Биф здесь. Go, Он недавно him. потерял в очередной раз работу, и мы устроили его are, uh, у себя. Он работает здесь с помощником режиссера. There. Привет, притырки! Yeah. Hey, да, Биф уже не тот. А что стало с тем злодеем, который был богатым эгоцентричным владельцем казино и пытался разрушить мир? Oh. А я понимаю, о ком вы говорите. Этот парень сейчас кандидат в президенты. Имеет в виду Дональда Трампа. Да, странно. Но дела у него хорошо идут. Док, а ты мне вроде говорил, что будущее оно хорошее. Я говорил... Мне кажется, что мы нечаянно перенеслись в альтернативный 2015. Здесь эволюция человечества остановилась из-за переизбытка технологий. И Биф здесь властвует практически безраздельно. Сожалею, что вы разочарованы. Марти, ты пока оставайся здесь, а я отправлюсь обратно в 1985 и посмотрю, из-за чего все пошло не так. И попробую починить пространственно на временной континуум. О, как. Ну ладно.